Евангелие от атеиста, Тупые веруны. Ты чё, дурак? не вырастет у тебя хвост от ГМО. Мне ангел в детстве явился, я поверил. Володя, вставь это в психотерапию. Друзья, всем привет, вы слушаете подкаст «Голубь Галилея 2». Это выпуск номер 2, и сегодня передачи ведут... Владимир Близнецов и Катя Звереват. И сегодня у нас в гостях тренер по прикладной рациональности, координатор движения «Уличная эпистемология» Александр Аги. Здравствуйте. Александр, ты уже год ведешь по черге курс по уличной эпистемологии. Ты выходишь на улицу, общаешься с людьми. Недавно на нашем скептиконе в Санкт-Петербурге ты провел воркшоп, где рассказывал нашим гостям о том, что такое уличная эпистемология и показывал по ней некий мастер-класс. Уличная эпистемология это определенный метод ведения дискуссий. И Александра мы сегодня позвали потому, что одной из задач общества скептиков всегда было дискуссии с людьми с противоположными взглядами. А уличная эпистемология предлагает своеобразный иной взгляд на такие идеологии, которые не скатываются в срачи, не скатываются в обвинения, в нападки на личность и так далее. Расскажи, как это получается и что это вообще за метод такой? Я, пожалуй, начну с второго вопроса, откуда он пошел. В 2013 году доктор философии, профессор университета в Портленде Питер Магасян, написал книгу «A Manual for Creating Atheists. На русский ее, на мой взгляд, не очень удачно перевели как Евангелие от атеиста. Я бы сказал, что уличная эпистемология, она не про убеждения, не про какие-то конкретные точки зрения, а она про методы познания, которые лежат в их основе. Собственно, эпистемология это наука, которая изучает буквально методы познания. И есть очень много разных методов познания, и они различны по надежности. Если мы хотим знать, как оно, как что-то устроено на самом деле, и это общая задача вообще как для верующих, так и для атеистов, людей самых разных взглядов. Поэтому разговор об этих методах, а не о конкретных точках зрения, может принести гораздо больше пользы, чем аргументация за пределами этого контекста. Эпистемология — тут на самом деле есть некоторая двойственность. С одной стороны, это наука такая академическая, которая изучает методы познания. С другой стороны, это инстанциация конкретных э, систем познания. То есть, скажем так, можно сказать, что моя эпистемология — это количество сторонников убеждения. Можно говорить, что моя эпистемология ненадежная. Это значит, что, она, что мои методы познания дают предсказания, которые э, часто не соответствуют действительности. У меня может быть надежные эпистемологии, когда у меня методы очень устойчивые, во-первых, к воспроизводимости, то есть если другой человек возьмет этот метод и применит, он у него даст такие же предсказания. И ошибаться он будет так же часто, как я. Мне кажется, что мы раскрыли немного слова «эпистемология», и чем это отличается от обычного формата дискуссии? Обычно люди пытаются раскрывать тему в вширь, то есть поговорить о разных аспектах, рассмотреть с разных сторон. Э, и иногда все эти штуки сваливаются в кучу и наваливаются сверху. И mm. люди не, в, не выходят э, вглубь, не, не, не доходят до корней убеждения, что мешает э, им поменять свою точку зрения. Скажем, если человек считает, что Бог существует, и он считает это потому, что с ним произошло какое-то чудо, личный опыт и так далее, но при этом он выдает более социально приемлемый аргумент, в виде предположения фундаментального о том, что все, что написано в Библии, это правда, то люди, которые придерживаются противоположной позиции, могут оспаривать ошибочно вот это, все его утверждения о том, что Библия верна, и не дойти до того, что на самом деле его убедило его какое-то персональное чудо. И даже, если он узна... и даже если они будут пять часов разговаривать о мелких неточностях и противоречиях Библии или крупных неточностях и противоречиях Библии, это ни к чему не приведет. Вполне реально, что из его 100% или даже 200% уверенности в том, что Бог существует, 99% — это его личный опыт, и лишь 1% — это то, что написано в Библии. На самом деле, мне кажется, многие люди даже и не знают. Точнее, они к своих корней убеждений не знают. То есть им, может быть, кажется, что это потому, что там они видели чудеса и так далее. Если ты с ними начинаешь разговаривать, то ты уходишь... Я как-то разговаривала со свидетельницей Иеговы не очень долго, ну, там примерно полчаса, и в итоге мы дошли до того, что она мне призналась, что типа вера ей помогает жить. То есть ей просто как бы страшно и сложно жить в этом мире без веры. Поэтому она как бы пришла к религии. То есть дело не в том, что мир не мог быть создан без Бога. Дело не в том, что Бог является свои чудеса. Просто человек в итоге признался, что ему нужен какой-то вот такой спаситель сверху. Смотри, мы говорим о том, что уличная эпистемология это метод. Метод ведения дискуссии. Как проходит обычная дискуссия? К нам приходят верующие, например, или вот кто-то из нас встречает верующего в компании друзей, и им обоим хочется поговорить. Один узнает, что тот атеист, другой узнает, что тот верующий, и они такие сразу начинают друг на друга подозрительно смотреть. ты там в Иисуса не веришь, а ты веришь в то, что люди воскресают. В Библии написано там 10 казней египетских, а ты ему отвечаешь, что ты какой, почему ты такой дурак, науку давно проведовал что Моисей вообще существовал, а тот говорит, что на самом деле другие ученые доказали, что он существовал, а потом что-нибудь начинается про этику уже. И так до бесконечности. И так до бесконечности. То есть с темой на тему прыгают, в итоге оба с другом ссорятся. Как предлагает действовать уличная эпистемология? Потому есть ты, ты встречаешься таким человеком, ты узнаешь, что он верующий, и тебе хочется как-то немножко его разубедить, попробовать. Как ты поступаешь? Во-первых, я бы начал немного не с того, не с того, что я хочу кого-то переубедить. Я прежде всего хочу узнать, насколько мои убеждения соответствуют действительности. Мне важно верить в вещи, которые правдивы, а не неправдивы. И когда я иду на диалог, я таким образом подразумеваю, что в ходе этого диалога моя собственная позиция может поменяться. Я буду рад более того, узнать что-то, что сдвинет мою уверенность в ту или иную сторону, если она будет ближе к той, которая отражает действительность. Если я буду говорить с верующим, я буду открыт к аргументам, которые он будет говорить, я буду спрашивать у него, почему он считает то, что, например, Бог существует, и что убедило его в этом. Параллельно с этим я буду сопоставлять ту аргументацию, которую он приводит, со своей собственной картиной мира и своими методами познания. Я буду думать, а почему это вот все эти аргументы меня не убеждают, или убеждают ли они меня вообще. И когда я понимаю, почему они меня лично не убеждают, я могу сформулировать вопрос, который, как мне кажется, может помочь человеку задуматься. В чисто прикладном смысле это будет выглядеть так. Я спрошу у человека, почему ты считаешь, что Бог есть? Мне ангел в детстве явился, я поверил. И это... То, что дает тебе стопроцентную уверенность в том, что Бог существует. Ну, допустим, 99%. Я не знаю, я плохо читал Библию. Вот я не совсем понимаю, кто мне явился, Михаил или Гавриил. Но вот кто-то из них двоих. Угу. Я ходил, консультировался в церковь. Мне это помогает жить. Я чувствую, что у меня приливают творческие силы. И я больше люблю свою жену из-за этого. Если бы вдруг так получилось, что вот то, что ты поверил в Бога, привело к негативным последствиям в твоей жизни. Это как-то бы как повлияло бы на твою веру? Ну, может быть, как-то повлияло, но не случилось же, я не знаю настоящих верующих, у которых это случалось. Я понял. Тогда ну, мне хотелось бы понять, если ты действительно встретишь например, верующего, который в результате своих верований пострадал в жизни, ему... У него произошли какие-то неприятные события, то это как это повлияет на то уверенность, если повлияет? Ну, честно говоря, не знаю, там пути Господи неисповедимы. И, скорее всего, каждому Бог дает по силам, mm -hmm. и значит, таково его в жизни испытание. Но, скорее всего, если он его вытерпит, что будет какая-то, что-то все это не просто так. То есть я правильно понимаю, что даже если в твоей жизни будут происходить невзгоды, ты будешь считать, что это испытание от Бога, и что тебе нужно его пройти, и это никак не повлияет на твою уверенность, что Бог существует, потому что для тебя самым важным является то событие, которое произошло с тобой в детстве, что ты рассказал? Ну, скорее всего, да. Потому что я этому верю больше всего своим глазам, как-то больше доверяю, чем другим рассказам. Супер, я понял тебя. Мне хотелось бы уточнить тогда такую вещь, если тому, что произошло с тобой в детстве, найдутся альтернативные объяснения. например? Мне нужно просто понимать, что действительно ты увидел. Можешь рассказать, пожалуйста, подробнее? Я думаю, на этом стоит остановиться, потому что да. я сейчас начну рассказывать про макаронного монстра. А. Но в целом, я думаю, ты прочувствовал, да. да, что тебе реально тяжело было конструировать кейс, я видел. Я просто... Я, ну, просто потому, что он сочинял еще. Да, это, я кажется, просто сочинял на ходу. Это поэтому... Я подумал, что будет сюда и перейти. И Надо туда. было про теизм спрашивать. Да, да. Знаешь, на самом деле, то, что ты сейчас сочинял на ходу, очень многие люди, даже, ну, которые верят в Бога на 100%, они примерно так же пытаются находить ответ на этот вопрос. Им тяжело. Потому что на эти вопросы они себе никогда не давали ответов, а их им обычно никто не задает. То есть дальше фразы, там, я, я верующий... Или там, не знаю, ко мне в детстве пришел ангел, и с тех пор я верю. Обычно диалоги с атеистами не заходят. Но бывает, что еще бывает, что они переходят в конфронтацию, Да, просто, когда верующий уже подсознательно ну, жаждет обороняться, когда он знает, что перед ним атеист, угу. и он уже подсознательно с ним не согласен и готов отстаивать свою позицию любыми методами. Да, это известный эффект проводилось исследование и на самом деле серия исследований которые пытались найти ответ на следующий вопрос как ведет себя человек если ему предоставляет информацию противоречащую его убеждениям что происходит что он начинает считать дальше? Вот, кстати поводу этого Сейчас да. Катя я конечно не помню фамилии исследований вот так исследователей так сходу но те, кто придумали этот бэкфайр-эффект, утверждали, что ну, например, они опрашивали либералов и консерваторов. Если им сначала давать там консерваторам новость про то, что США нашли оружие массового поражения в Ираке, консерваторы начинают сильнее поддерживать свою власть, больше ненавидеть там Ирак, а когда им потом говорят, что на самом деле мы вас обманули, ничего такого нет, вот доказательство, что у нас нет никакой информации, они еще сильнее начинают устраивать свою позицию. И вот первые исследователи смогли воспроизвести это, а те, кто за ними повторяли, уже там была такая интересная фигня, что они в одной формулировке им удалось воспроизвести это, а когда они чуть-чуть поменяли формулировки, им уже не удалось воспроизвести. А еще 35, кажется, различных тем они проверяли, и там вообще это не воспроизводилось. То есть если человеку начинают, который боится ГМО, да, рассказывать, что, нормально объяснять, что ГМО на самом деле не так уж страшно, то люди все-таки отступают. И, насколько я поняла, вот тех более дотошных исследователей, у них позиция такая, что насчет этого эффекта нет однозначного ответа, работает он или нет, потому что он работает не всегда, и нужно понять, что конкретно влияет на людей. То есть формулировки, или там отношения экспериментаторов, или там ну, то, как ведется дискуссия. То есть, как они поняли, много всяких факторов, которые влияют. И если будет все благожелательно, то, скорее всего, человек может. Вот я как раз хотела к этому перейти, что, мне кажется, уличная постемологии, она как раз дает такую, такую возможность говорить... Попробовать перебеждать людей доброжелательно. Я хотел бы немножко дополнить по поводу того, что Катя сказала. Да, я знаю всю эту тему с исследователями. Я как раз хотел сказать, что называть, засовывать всю информацию, которая касается того, как люди реагируют на факты, противоречащие их убеждениям, в одно словосочетание «бэкфайр эффект» не совсем корректно. Более того, там у этого одного исследования действительно есть контекст и история. И на самом деле исследований довольно много, и они выявили разные факторы, которые влияют на то, как люди воспринимают новую информацию. В число этих факторов входят в том числе образование, политические взгляды, по-моему, возраст, но я могу ошибаться, то, насколько собеседник квалифицирован и разбирается в теме, то, насколько вопрос для него вообще сложен. И так далее, то есть там на самом деле очень много всего У меня есть лекция, где я подготовился и все это заботал и рассказал В более доступной форме, сейчас, конечно, я всего этого не помню Но всю эту историю, там было два исследователя Не помню, как правильно читать, то ли Найен, то ли Ниен ну, и Рейфли Вот они как раз делали это исследование с Ираком и оружием массового поражения Тогда появился Backfire Effect Дальше Вуд и Портер попробовали это воспроизвести, и много-много они тоже разных высказываний пробовали, у них не получилось. А потом они вместе все вчетвером запилили третье исследование, где они смогли воспроизвести вот ту самую формулировку первоначальную, но она была единственной, что воспроизвелась, и выяснилось в итоге, что люди, в принципе, на факт-чек нормально реагируют, если э, людям довольно-таки плевать на это убеждение. То есть если это что-то там, не знаю, человек, поддерживающий Трампа, он услышит, что э, Трамп наврал фактически, говоря по поводу чего-то там, они скажут, окей, он наврал по поводу чего-то там, я все еще поддерживаю Трампа. То есть они саддейтятся в эту сторону, но глобально на их убеждение это не повлияет. Но это было бы странно, если бы повлияло. Да, ну да. Но фишка как раз уличной эпистемологии в том, что изначально, в 2013 году, когда Богосян написал свою книгу, он таргетил веру и все с этим связанное. Вера для людей – это тема, которая влияет на их жизнь, на их поступки чрезвычайно сильным образом. Многие идентифицируют себя с ней. И это именно то убеждение, где получить эффект обратного результата, так он на русский правильно переводится, наибольшая вероятность. То есть, там, насколько я помню, все в вот по убеждениях, которые важны для собеседника, играет против человека, который пытается поддерживать диалоги, атмосферу открытости, в которой можно рассуждать, презентовать новые факты и не бояться какой-то политической войны. Ну, Расскажи про свой опыт. Не зря же в названии уличной пестимологии слово «уличная». Я как понимаю, что уличный пестимолог, он занимается таким бытовым перебеждением людей. То есть это не то, что он приходит на специальные мероприятия, где есть заранее подготовленный оппонент. Что это может быть совершенно случайный человек, есть несколько минут времени буквально и нужно как-то попробовать выяснить Эпистемология этого человека. Uh -huh. Попробуйте его В принципе, я бы сказал, что уличная эпистемология, она в меньшей степени про улицу, потому что большинство людей, с которыми мы разговариваем, это наши товарищи, друзья, родственники, коллеги. И на улицу выходить с кем-то общаться, это, ну, могу сказать, с этим занимаются далеко не все. И даже те, кто выходит на улицу, я выхожу нерегулярно есть люди, которые делают это более часто, все равно, я уверен, что в их круге общения гораздо больше знакомых людей, чем незнакомых, с которыми они применяют этот инструмент. Ну, есть несколько англоязычных каналов, ну, ютуб-каналов, которые прямо специализируются на том, что их авторы записывают ролики со случайными людьми на улице mm -hmm. и вот потом это вот так. Да, есть такие люди. Энтони Магнабоска самый популярный представитель этого движения, у него там более 200 роликов на YouTube, если я не ошибаюсь. Да, он проводит диалоги довольно часто, но, тем не менее, то, что мы видим на YouTube не показывает тех диалогов, которые он проводит вне YouTube, вне трансляции с обычными людьми, со своими родственниками. Я уверен, что он тоже использует это как инструмент. Но нужно понимать, что уличная эпистемология — это инструмент больше такой персональный, индивидуальный. Уличная эпистемология пропагандирует сотрудничество и построение отношений. То есть, если ты взялся разговаривать с человеком, то нужно продолжать этот диалог, пока вы в чем-то не сойдетесь или вы, во всяком случае, не продвинетесь. И пока вам будет обоим это интересно. Это, в принципе, инструмент, который не очень совместим с дебатами и публичным форматом. То есть, да, можно использовать некоторые техники оттуда для того, чтобы, например, ставить вопросы своего оппонента в тупик намеренно и показывать всем, что он отстой, он не может ответить на вопрос, и значит он он вообще ни о чем. Я тут король. Можно использовать уличные пистомологии, отдельные техники оттуда, чтобы троллить. Можно использовать для того, чтобы что-то продать. То есть сказать, что это что-то какое-то конкретное и ограничивающее. Нет, это инструмент. Можно Можешь... разному. Можешь назвать прямо какие-нибудь отличительные черты. Но когда, вот, допустим, человек хочет понять, это уличная пестимология или нет. То есть прям отличительные черты спора, которые ведет уличный пестимолог, и отличительные черты спора, которые ведет какой-нибудь прошарный человек, но при этом не пользуется уличной пестимологией. Во-первых, это сильно зависит от ситуации и отношений между собеседниками, то есть знают они друг друга или не знают. Обычно уличная эпистемология делается один на один, потому что ну, влияние социума очень сильно корежит ответы, которые выдают собеседники. Кстати, я стороны, пока, да. Да, хотел сказать про то, что наши слушатели, которые спорят в комментариях, возможно, замечали, что если разговор переходит куда-то в личные сообщения, то часто даже самым ярым оппонентом выстраивается гораздо более... Открытый и личный диалог, который сглаживает острую углы, которые были при публичной дискуссии, возможно, уличные многие исп... как раз этот эффект используют. Ну да, она использует это знание и просто говорит, лучше не стоит разговаривать публично, если вы не способны гарантировать, что человек будет выдавать искренние ответы, а не будет подстраиваться под ожидания окружающих людей. Тогда делать лучше этого не стоит. Что еще отличает? Если люди незнакомы, уличная эпистемология, как правило, вернее, уличный эпистемолог, тот, кто как раз задает вопросы, он в основном задает вопросы и не выдает утверждений. Он не аргументирует и старается поддерживать позицию максимально нейтральной. То есть он задает вопросы так, чтобы по ним нельзя было понять, какую позицию он придерживается. И мне кажется, это довольно отличительная черта То есть, когда есть спор, очень, очень, можно прийти в любой момент и сразу понять, кто за какую сторону топит Когда происходит диалог по уличной эпистемологии, после хорошего диалога нельзя понять, какой позиции придерживаются другие То есть, можно понять проще, что спор с уличным эпистемологом – это когда на какой-то аргумент приводится вопрос А обычная дискуссия – это когда на аргумент приводится контраргумент или атака оппонента Или копченая селедка Или еще что-то Ну, много тактик есть Прикольных, интересных, когда у тебя есть аудитория В ней есть сомневающихся, которых тебе нужно выиграть У твоего оппонента В уличной эпистемологии тебе Твоя основная цель Это твои собственные убеждения И убеждения человека, с которым ты разговариваешь Смотри, насколько я понимаю, ну, я пробовал общаться по уличной эпистемологии с несколькими людьми в личных сообщениях ВКонтакте, и это отнимает довольно много времени, то есть, серьезно, там я мог несколько часов тратить в день на ответы, ну, на ответы, на вопросы, угу. вот, и выхлоп от этого, ну, если ты хочешь как-то приближать людей выхлоп этот очень маленький. Ты общаешься с каким-то одним человеком, которым, на которого ты тратишь несколько часов времени в день и не факт, что он как-то переубедится. А, а ты пошел еще дальше, что ты не просто общаешься с людьми, что у тебя курс, ты обучаешь людей в личной И как ты вообще вот, решил этим заняться, посвятить так много времени вот этому методу и не считаешь ли ты, что ну, игра не стоит свеч, потому что наверняка у вас в комментариях такие вопросы будут? Смотри, по поводу твоего личного опыта с удовольствием мне жаль, что так получилось, что она у тебя заняла много времени, и диалог оказался неэффективным. Если твоя цель – поднимать общий уровень здравомыслия, и тебе важно количество людей, которые придерживаются хорошей эпистемологии, то, естественно, нет никакого смысла тратить на собеседника, который, которого переубеждать ты будешь до конца жизни. Ты можешь то же самое время потратить на 100 человек, которые переубедятся, и в чем ценность такого одного собеседника? Может быть такое, что это, например, твой родственник, с которым ты взаимодействуешь что сто раз больше времени, чем с вот этими старыми, которые я сказал? Тогда да, это окупается. Если нет, то нет. И опять же, это все зависит от твоих целей. Я думаю... Что касается того, что я сказал, насколько игра стоит свеч. Мне кажется, что стоит, потому что большинство диалогов у нас происходит с людьми, которых мы уже знаем, с которыми у нас есть какая-то история взаимоотношений. Далеко не все готовы выходить на улицу, я это понимаю. Для меня это скорее так, развлекуха. Мне прикольно. Мне кажется, что если... Ты, условно, Докинс, тебе не нужно выходить на улицу, тебе нужно собирать, дебат, есть собирать дебаты с каким-то крутым чуваком, чтобы их смотрели миллионы, и среди этих миллионов, там, не знаю, переубеждались тысячи. Вот это, это круто. Я так не могу, я не Докинс. Но то, что я могу, я могу разговаривать с людьми из своего социального круга и помогать другим людям, у которых уже хорошая эпистемология, которые умеют научный метод и умеют более-менее хорошо строить свою собственную картину мира, я могу давать им инструмент общения с людьми, которые этого делать не умеют. И чтобы они проникались всем этим и своим личным примером показывали, что вот, мыслить критически — это круто, потому что ты можешь задавать классные вопросы, которые делают диалоги круче, глубже, и людям вообще нравится это, и ты с ними не ссоришься, и вообще мне все нравится. Я хотел добавить, что я думаю, если ты хочешь продуктивности обязательно, то нужно просто Учиться понимать, насколько перед тобой, насколько человек, который перед тобой готов вообще менять свою позицию. Потому что я, ну, я часто, когда начинаю спорить с людьми, я понимаю, что э, нет, я не готова потратить несколько месяцев на тебя. Я просто говорю, все, спасибо, до свидания. Вот. А если я вижу, что человек ну, хоть как-то сомневается, он хоть как-то открыт, то тогда да, можно вот с ним разговаривать. Я даже... Даже свидетельницу Егова, мне казалось, что просто это самые непробиваемые люди. Мне даже ее как-то удалось пробить, потому что было видно, что ну, она как бы готова идти на контакт, что она была не такой зазомбированной, которая. Посмотрите на этот мир, он такой красивый, значит, его сделал Бог, этот мир красивый. Вот. Ну, то есть, ты видишь, что человек идет на контакт, человеку интересно тебя слушать. Вот мне еще кажется, что очень важно, чтобы твой оппонент был настроен, в принципе, на диалог. Если он на диалог не настроен, то как-то не пытайся, а ты вызовешь только агрессию в ответ. Да, именно поэтому в лучшей письмологии все называются собеседниками, а не оппонентами, потому что там действует неявная культура согласия и ненасилия, если кто-то не хочет проводить диалог и вести его дальше, то не нужно этого делать, иначе это насилие. Смотри, а сколько диалогов ты провел, ну примерно так? учитывая то, что я веду встречи на протяжении года, то есть у меня было 50 встреч, на каждой у меня есть хотя бы там ну, один диалог. Ну, то есть 50 диалогов у меня есть на встречах, и еще что-то 10 уличных, а еще куча из моей обычной жизни. Я просто не могу сказать, что я использую когда-то уличную эпистемологию в чистом виде, потому что мне интересны софтскилзы в принципе, мне нравится там, ненасильственное общение, мне нравятся переговорные технологии, и в этом смысле у меня есть некоторый ансамбль инструментов, которые я могу использовать. Иногда в рамках, там, не знаю, переговоров я могу использовать уличную постмологии, например, для того, чтобы понять, что человеку вообще надо. Сейчас, вот. а где у тебя проходят занятия? Ну, можешь туда просто людям. Вот, допустим, у нас человек сейчас послушает подкаст и решит «пойду, я попробую свою постмологию улучшить, угу. как он может тебе попасть». Он может прийти в антикафе Кочерга, это Большая Драгомиловская улица, 5, корпус 2, каждый вторник в 7.30 можно приходить, вход свободный, регистрироваться не нужно, мероприятие, за мероприятие платить не нужно, нужно платить только за антикафе. А как проходит мероприятие? Мероприятие проходит следующим образом. В 7.30 все собираются, и условно у нас есть те, кто пришел в первый раз, и те, кто знает уже, что такое личная эпистемология, и... Достаточно опытные. Всем опытным мы предлагаем при наличии свободных комнат в антикафе просто разойтись и практиковаться друг с другом. Всем тем, кто пришел первый раз, мы рассказываем. Ну, я говорю мы, потому что у меня есть ведущий Роман Тарасов. Я бы сказал, что он сейчас самый активный уличный эпистомолог в России. Собственно, у него есть канал, и он тот эпистомолог, который ходит с GoPro и которые часто бывает оператором других людей, которые с ними ходят. Большое ему спасибо за это. Вот. И мы с ним проводим вступительное слово, рассказываем краткий, краткий экскурс, то, что такое эпистом... уличная эпистемология, почему она уличная, почему эпистемология и так далее. Раздаем всем раздатки, проводим какую-то демонстрацию, а дальше у нас есть ролевые практики, есть различные упражнения, которые мы проводим. Люди обычно что делают? Один отыгрывает собеседника, то есть он выступает либо со своим собственным убеждением, либо с каким-то кейсом, то есть убеждение, которое он, возможно, сам глубоко продумал, когда-то давно он уже не верит, или это убеждение кого-то из его знакомых, с которым он хорошо разобрался и может достойно представить его позицию. И, собственно, эпистемолог, который задает вопросы, диалог регламентирован 10 минутами, после этого выдается обратная связь и переходит к следующему диалогу. Темы поднимаются в основном этические и острые социальные. Особой популярностью пользуются права женщин, сексуальных меньшинств. Также интересные этические вопросы бывают в области вегетарианства, веганства и так далее. То есть набор тем, которые, о которых можно говорить, он обширен, и это все очень весело. Я просто внезапно вспомнила о том профите, который у меня есть от уличной эпистемологии. просто после прочтения книжки, я в какой-то момент, когда слышу, что люди начинают говорить какую-то дичь, я вместо того, чтобы им говорить, ты чела дурак, не вырастет у тебя хвост от ГМО, я им начинаю спрашивать, из чего ты так решил, то есть у меня мама там начинает говорить, давай присядем на дорожку, или давай еще... Ой, примета плохая, вот так не делай, я говорю, а почему ты так считаешь, она такая, ну не знаю, и все как бы, и мне кажется, что какой-то довольно внушительный процент вот этих вот возможных даже конфликтов или выслушивания какой-то вот билиберды, он вот так резко обрывается, потому что человек вдруг осознает, что он не знает, что мне ответить, он не знает, как это аргументировать, и как-то меняет тему. Я просто сама себе таким образом облегчаю жизнь. Да, есть штука, которая называется Active Processing, то есть есть две системы. Первая система быстро интуитивная и так далее. И вторая система, которая медленная, затратная, логическая, рассудительная. И вот когда люди людям задается тяжелый вопрос, они включают вторую систему и тогда их восприятие критическое, оно сильно улучшается и восприятие новой информации тоже улучшается. Есть исследования на эту тему. Так что уличной эпистемологии активно это использует тоже. То есть если ты задаешь вопрос человеку, на котором он начинает реально думать, он это делает его более открытым к обсуждению темы и принятию аргументов и так далее. Был интересный пункт, который я в какой-то момент хотел вставить, но забыл и сейчас вспомнил это то, что уличная эпистемология много втянула в себя из мотивационного интервьюирования. Это подход к психологическому консультированию, которым лечат от зависимости, от э, игровой зависимости, от э, алкоголя, э, наркомании, прочих веществ и так далее. Э, там есть одна, один интересный подход, что... Э, Бывают люди на разных стадиях принятия решений относительно там, своей зависимости. То есть есть те, кто вообще не думает о том, что у него проблемы. Есть те, кто понимает, что у него проблемы. Есть те, кто понимает, что у него проблемы, у них уже есть план, но у них что-то не получается. А есть те, кто уже попробовали что-то, и у них э, срыв. И, собственно, уличная эпистемология переняла это в виде вопроса про шкалу. Довольно известно, что... Если человек говорит, я считаю, что Бог есть, принято у него спрашивать, насколько ты вообще в этом уверен, скажем, там, от нуля до 10. Если 10 абсолютно уверен никаких вопросов, а 0 наоборот. Одни вопросы, никакой уверенности. Так можно понять вообще, где человек находится и какие задачи себе ставить на диалог. Если он отвечает 10 из десяти, 10, там, сто процентов, то, наверное, не стоит себе ставить амбициозную задачу, переведить его в течение 10 минут. Если удастся задать ему вопрос, над которым он подумает, или, там, не знаю, заинтересуется какой-нибудь ссылкой или еще чем-то, это будет уже успех. Но если у него уверенность маленькая, 5-6, он готов слушать аргументы и так далее, можно просто отключаться от уличной эпистемологии, аргументировать стандартно, обычно. И еще Профит вот, психотерапии, вернее, о мотивировании, вспомнила про психотерапию, про когнитивно-поведенческую терапию и ее ответвление, диалектика-поведенческую терапию. Там применяются... Похожие на уличную эпистемологию методы, например, в диалектико-поведенческой терапии есть такой прием, который называется, кажется, цепочка убеждений. Там берется какое-то твое проблемное убеждение, которое у тебя есть, там типа я неудачник, и есть определенный список вопросов. До которых ты, на которые ты, отвечая, спускаешься до как бы уровня, откуда у тебя это убеждение пошло. И потом ты повторяешь это вот с тем убеждением, которое у тебя появилось новое. И так вот до самого низа, пока ты вот не упрешься вот, в самое свое коренное убеждение, с которым, по идее, психотерапевт ты должен работать. Вот. А второе, это в когнитивно-поведенческой терапии есть такая штука, которая называется автоматические мысли. То есть это мысли, которые нам подкидывает быстрая система как в ответ на, как реакции на что-то, то есть мы там уронили чашку и начинаем сразу, вот я растяпа, идиот и так далее, там, вот, и когнитивное... Хватит, сполоню, Все хорошо. <просу> когнитивная терапия учится этим работать, там есть такая штука, которая называется рациональный ответ, мы записываем свои убеждения, записываем проценты, насколько мы в этом уверены, плюс мы записываем как сказать-то, силу эмоций, которые мы испытываем, там, на сколько процентов у нас выражена тревога, апатия или, там, стресс, ненависть, ярость и так далее. Вот, потом нужно, опять же, отвечать на какие-то вопросы, делать какие-то штуки, то есть немножко анализируем свои убеждения, и внизу уже заново пишем, насколько мы уверены в нашем изначальном убеждении, насколько мы сильно эмоционируем по этому поводу, и, как правило, получается так, что после вот такого небольшого разговора с самим собой и с листочком, у человека снижается уровень эмоционального напряжения и снижается уверенность в его собственном убеждении. Профит, которому тоже можно учить эпистемология, если вы не ходите к психотерапевту. Я тебя хотел сейчас спросить про твой опыт проведения воркшопа на скептиконе. Ну, в чем заключался воркшоп? Ты сначала рассказал про вышедшую эпистемологию, а потом у тебя было три диалога. При этом у тебя один диалог был с верующим, которого мы специально подготовили. Дмитрий, привет, ты нас наверняка слушаешь. Был разговор с атеистом и был разговор с человеком так, рандомных взглядов, кто попался. Вот расскажи про ну, все вот эти три диалога. Это была не совсем классическая очень эпистемология, потому что это был, было при публике. Да. Чему у меня были большие сомнения сначала по поводу того, как это делать, потому что действительно тяжело демонстрировать метод, в тех условиях, для которых он изначально не предназначен. С другой стороны, я подумал, что мне интересно, как это сработает, и это мне в любом случае даст какую-то полезную информацию. Но в худшем случае я просто продемонстрирую вопросы, которые я мог бы задавать, и там, собеседник будет отвечать мне неискренне, и я скажу, что вот если бы такое было со мной на улице, а не публично, я бы просто не разговаривал, и все. Но диалоги, особенно с Дмитрием, оправдали и превзошли все мои ожидания. Я с ним до сих пор веду переписку в группе уличной эпистемология беседа о ваших убеждениях». У нас там есть группа, там просто на каждый диалог есть тренд, в нем написана тема, и там только два участника переписываются. У нас идет сейчас переписка, она в какой-то момент замедлилась, к сожалению, потому что меня вот нагрузили. В разных местах. Но я помню про вопросы, которые мы обсуждаем, и отвечаю, сам обдумываю что-то, потому что Дмитрий весьма изощренный собеседник. Второй диалог у меня проходил с атеистом. Диалог с ним был несколько более удачным с точки зрения демонстрации уличной эпистемологии. Я понимал, что у личной эпистемологии здесь уже ну, никакой не получится, потому что, мне, как мне показалось, он вел себя в какой-то момент и при не начал вести себя недостаточно искренне. Возможно, это была такая реакция на публику и так далее. Но мне удалось с ним довольно глубоко зайти, и вопросы, которые я ему задавал, кажется, действительно помогали ему задуматься. И вроде как... На этом примере действительно можно было ощутить всю мощь инструмента, который э, на публике, человека, который вроде как атеист, который не просто атеист, а взял и пришел на скептикон, то есть он в теме. То есть я как бы понял из твоего рассказа, он выдавал не очень хорошие ответы с точки зрения эпистемологии. Ну да, есть, э, есть так, ну, тоже эпистемология, если... «какой-то метод X приводит меня к хорошим последствиям», это значит, что... Вот, вернее, как не метод X, какое-то убеждение, то есть то, что я считаю убеждение верным, приводит делает мою жизнь лучше, приводит к ми, к меня к положительным последствиям, то тогда это убеждение верно. Но это на самом деле non sequitur, то есть из этого никак не следует истинность убеждения. Поэтому он сказал, что «я верю в атеизм, потому что мне так нравится», он сказал еще это тоже не очень надежная эпистемология, руководствоваться эстетической окраской убеждения. То есть если оно красивое, то значит оно верное. Это тоже не всегда правда. Он придерживается некоторого прагматизма, считает, что если выгодно во что-то верить, то надо это делать. И я его спросил, ну, пытаясь проверить, действительно ли это так, что если он поймет, что э, верить в убеждение на самом деле невыгодно, то откажется ли он от него тогда? Он скажет, что «ну это будет грустно». Вот как-то так он ответил. Если будет видео, можно будет посмотреть. Я не уверен, что четко воспроизвел то, что там реально было. По поводу неискренности этого человека, мне кажется, он реально неискренный. Потому что типа Рон Хаббард еще говорил что-то в духе, что типа, если ты хочешь много денег, то создай бизнес. Если хочешь очень много денег, то создай религию. То есть, там выгодно ну, быть на той стороне на самом деле. Очень странно утверждать, что он в выгодной позиции. Так вот, допустим, методы обычной эпистемологии решит взять на вооружение какой-нибудь человек, на наш взгляд, не слишком здравомыслящий. Угу. Допустим, он верующий, классический пример. И он решит таким же методом с атеистами угу. ну, проверять их эпистемологию и пытаться вот таким же, точно таким же методом, которым предполагается атеисту перебуждать верующего, будет использовать верующий, чтобы перебуждать атеиста. Как ты смотришь на такую ситуацию, и что из этого может получиться? Это хорошо, плохо, как это? Я думаю, что ну, нужно просто посмотреть, потому что, во-первых, такие уже есть. Это ну, В международном сообществе уличная эпистемология у них просто есть подзамочная группа в Фейсбуке, я там состою. Там есть реальные верующие, которые интересуются уличной эпистемологией, изучают ее, и там типа условно мормоны встречаются с буддистами, и эпистемологиют друг друга. Я, честно говоря, не знаю, что из этого получается, но мне кажется, что это хорошо в любом случае, если они действительно перенимают всю технологию целиком. Если они выделяют оттуда конкретные куски, то, пожалуй, я не знаю, что из этого выйдет, потому что тяжело спрогнозировать. Есть верующие, которые действительно специализируются именно на том, чтобы спрашивать атеистов, задавать им вопросы, чтобы показывать их в не очень хорошем свете. По-моему, человека, который этим занимается, зовут Рей Камфорд. Он задает вопросы на тему эволюции, особенно типа ты считаешь, что эволюция верна, да, а почему, а вот эти вот там переходные виды и что-то вот, какую какую такую фигню он начинает спрашивать глубокую э, довольно, ну, то есть если человек просто ну, не в теме, он не ответит на эти вопросы, потому что ну биологии он в школе выучил, сдал давным-давно и забыл, ему вот у и не меня нужно. Также было со свидетельницей Егова, она видимо ко мне подкатила, типа можно с вами поговорить как раз. То есть вот она была не из тех, которые утверждают, а она хотела меня завалить в эволюции. А так вышло, что как раз вот это был тот момент, когда я очень на этой темой интересовалась. Писала диплом по микробиологии, короче, читала все книжки, и все, что связано с синтетической теорией эволюции, она напоролась на меня. В итоге я ответила спокойно на все вопросы, и мы поменялись местами. Если бы меня начали спрашивать про вселенную из ничего, как бы я бы слилась, потому что ну, для меня это сложная тема. Вселенная из ничего, кстати, тоже классная тема, да. То есть есть действительно люди, которые, кажется, считают, что верить в Бога разумно, потому что ну, не могло же что-то появиться из ничего. Да, на на да, эту тему есть, кстати, классное видео, по-моему, у Лоренса Крауса, у него, да, который, есть, раз, который разбирает, что именно значит ничего и Или что это вообще такое. Для меня это видео сложное. Ну, это кого угодно, по-моему, сложное, космолог. Ну, и у меня к тебе еще один вопрос есть по поводу эффективности. Часто людей интересует как раз вопрос того, насколько это служит, хорошим инструментом, и что вот, есть у него какая-то доказательная база, что это действительно помогает. У личной эпистемологии нету, э, как у метода, эмпирических исследований. Но есть достаточно много исследований у техник, лежащих в ее основе. В частности, у мотивационного интервьюирования есть э, более 200 рандомизированных клинических исследований. Есть еще одна технология, которая похожа на уличную эпистемологию, она называется Deep Canvassing, это метод, я бы сказал, политической агитации, который использовали, верно, использовал отдельный ЛГБТшный think tank для того, чтобы общаться с людьми, которые голосовали в Калифорнии против расширения прав трансгендеров. И у них есть одно исследование, оно в Nature опубликовано, если я не ошибаюсь, и оно показало эффективность. Более того, там было показано, что эффект длится полгода. То есть люди меняют свою позицию и сохраняют ее. А потом... а потом обратно. Не, но ну они, наверное, остаются в той же самой среде, и как бы среда их вот Нет, именно что вот полгода они просто, э, они просто вели опрос на протяжении какого-то времени. То есть вот за, за полгода у них позиция после разговора с Deep а, Canvas. А то есть как минимум полгода. полгода. Да. Да. Да. Да. Дальше, да. Как минимум полгода, да. Дальше не проверяли. Да. Интересно. А какой-нибудь там то, что называется, сократический диспут или маевтика, это никто никак не проверял. Вот или из того, что неизвестно, можно уйти на уровень глубже в нейрофизиологию и поднимать контекст исследований, которые мы обсуждали, то есть эффект обратного результата и все, что связано с ним. То есть как люди реагируют на информацию, противоречащую их убеждениям. Там есть исследование, кстати, у Сэма Харриса в том числе, там есть прям такой красивый график по поводу того, как связана сила убеждения изначально, то есть сила, с которой человек был уверен в убеждении и как он отреагировал после этого на факт, который ему противоречил. И там как раз видно, что бэкфайр-эффекта нету, но видно, видна обратная зависимость. То есть, что если человек был не сильно уверен и не сильно важно было для него убеждение изначально, то тогда он охотнее воспринимал эту информацию. Неудивительно, наверное. В целом да. Ну, вот как бы вот все эти эффекты, все знания научные, которые есть в этой области, уличная письмология стараются себя выбрать максимально. Но как вот у конкретного метода у нее исследований пока нет. Можно очень хочется привести. Может, у нет опыт. денег. Сейчас, я. А, ну хорошо, два. Я у меня есть последний вопрос. Да Нет, я к тому, что в качестве доказательства. А, а мне помогает, мне помогает а у меня помогает. работает. Да. Но я этого делать не буду. Я-то ну, тебя, знаешь, как бывает каким нибудь интервью, очень часто с какими-то там гостями известными, просят молодым людям дать несколько советов от себя. Вот я хочу тебя попросить сделать почти то же самое, что вот человек, который сейчас послушал, услышал впервые про учебную заинтересовался, но он живет не в Москве, он не может к тебе прийти в кочергу uh -huh. и напрямую ну, с тобой взаимодействовать, но хочет улучшить качество своих дискуссий, ну, допустим, там, не знаю, Бабушка верующая, он с ней периодически общается, или друзья какие-нибудь там. Mm -hmm. Вот он с ними спорит, и постоянно эти споры скатываются в какую-то врубань, что все недовольны. И он хочет попробовать найти какие-то другие методы. Что то ему посоветовал? Окей, okay, если... Кто-то, кто слушает меня сейчас, заинтересовался. Это очень круто. Я рекомендую посмотреть видео Энтони Магнабоска, чтобы посмотреть, как это выглядит в пределе, то есть когда вы попрактикуетесь и э, приобретете какой-то опыт. Потому что сначала, естественно, не будет получаться так, как у него. Э, ссылку на его канал мы в YouTube прикрепим в описании. Да, это диалоги, понятное дело, на английском языке, там, но там есть русские субтитры, которые перевела, кстати, наша команда. Во-первых, не стоит начинать разговаривать о религии и об убеждениях и с людьми, которые вам важны, потому что в начале своего пути вы будете допускать ошибки, вы будете расстраиваться, скорее всего, и если вы будете это делать с людьми, с которыми вам потом встречаться, вы создадите себе негативную репутацию, которая не позволит вам с ними общаться в таком ключе в будущем. Поэтому лучше брать либо людей, которыми вы не знакомы, либо, либо мнения, которых о вас вам не важно, либо тренироваться на убеждениях, которые условно безопасны и не особо важны для собеседника. Условно приметы, какие-нибудь поговорки, народная медицина, что-нибудь такое. Что еще? Есть, если человек живет в другом городе, то в любом случае ему нужно получать откуда-то обратную связь. Есть приложение, которое было разработано при поддержке фонда Ричарда Докинза. Оно называется Atheos App. Оно выглядит примерно следующим образом. Там дается формулировка фразы от верующего и четыре варианта ответа на него. Два из которых считаются правильными и два из которых считаются неправильными. И можно тыкнуть и посмотреть комментарии, почему или иной, тот или иной вариант считается правильным или неправильным. Что еще можно делать? Можно практиковаться в интернете, у нас есть группа, можно там переписываться и таким образом просить обратную связь еще у других людей. Можно писать в наш телеграм-чатик и спрашивать, типа, вот я поговорил, что скажете? Или вот я, у меня есть такой-то человек, такой-то кейс, что подскажете? Богасяна почитать? Ну да, проникнуться в теории действительно хорошо, но мне кажется, что читать, предлагать человеку, который только что послушал 300-страничную книгу, это немножко зашквар. То есть, мне кажется, можно посмотреть видео, понять вообще это твое, не твое, лучная эпистемология не для всех. Есть люди, которым гораздо больше подходит другой стиль, более агрессивный, конфронтационный и, наоборот, публичный, показной, то есть... Есть люди, которым, которые очень хороши в том, чтобы публично обмакивать других в дерьмо. Это тоже искусство, и этому надо учиться. И не всем, опять же... Но это, опять же, подходит не всем. Так что выбирайте то, что как, вы, как вам кажется лучше подойдет, и двигайтесь постепенно. Мне кажется, надо учиться быть универсальным солдатом, потому что ты в разные условия попадаешь. То есть обмакивать в говно своих близких не стоит, но... Иногда а. на публике это сделать как бы полезно и... Обмокнуть своих близких. Нет, права. не близких, в смысле, а каких-то других людей. А может, ты ну, знаешь, что не сделаешь ради искусства. <свят> Или ради науки. Очень важный момент. Если вам важно удовлетворять эго, то в уличной эпистемологии у вас это делать не получится. Если для вас это важно, она реально не для вас. Нет, просто иногда бывает так, что... Агрессивный стиль ведения дискуссии, он работает. Просто он работает не на твоего оппонента, а на публику, которая вас слушает. То есть в Безусловно. некоторых ситуациях а, да. а, иначе не получится. Вот. Я согласен. Мне тоже этот стиль иногда очень нравится. В зависимости от настроения я могу его тоже пробовать. Ну и на этом мы будем заканчивать второй выпуск нашего подкаста. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ставьте лайки. Заходите в группу Александра, приходите на его курсы в Кочергу. Всем пока! Пока! Большое спасибо! Всем пока!